здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова ставим лайк под видео не забываем потому что я очень буду рада буду благодарна вам и это еще больше вдохновляет меня на свершение Подвигов. как вы заметили я сегодня поставила на голосование кого вы хотите разобрать и данная героиня юлия ахмедова победила в этом голосовании с, с, с рейтингом 51 процент но ваше слово для меня закон поэтому сегодня мы разбираем именно ее сегодня конечно же тема очень интересная очень ну прям неожиданно Неожиданно. неожиданно для меня было но когда я вникла в эту тему оказалось что не так уж это и неожиданно а я как постоянный слушатель юмор fm это ни в коем случае не реклама это радио которое у меня а, пиликает под ухо да когда я еду за рулем а, так вот я периодически слышала выступление а, Юлии ахмедовой но я не думала что все так серьезно они всегда ее выступление довольно таки ну скажем так пессимистично да она там про одиночество рассказывает про то как с парнями с парнями не строят не получается выстраивать отношения я думала что это такой тонкий ход а хитрость с ее стороны до да, чтобы привлечь наше внимание потому что естественно очень хорошо заходит такой юмор а с наплывом черного а когда ты смотришь на комика и сравнивая себя с ним как бы немножечко ну думаешь ну елки-палки моя жизнь не такая уж и плохая по сравнению с тем что я слышу но как оказалось все намного серьезней я пока себя убираю а, да и кто будет смотреть это в записи тоже ставьте циферки чтобы я видела Ну, вы уже не будете в прямом эфире но если вы впервые видите меня то а, ставьте единички а если не впервые то ставьте циферки какие хотите вот мария пишет 15 а, много семерок много восьмерок часто запись да значит я пока включаю первый фрагмент и а, опять в чатик плюсик если все хорошо со звуком и с видео смотрим фрагмент на тебя смотрят сочувствующим взглядом. Да, вот это меня напрягает но тоже это не влияет не смотрите и здесь же мы сразу считываем ее невербалику ну во первых она отгораживается ладонью как мы видим смотрит, когда сначала говорила смотрела в сторону сейчас посмотрела на собеседницу то есть это все-таки ее затрагивает довольно сильно та тема которая была задана как то есть для меня иногда бывает но я в принципе видите вот еще выпрямилась поправила одежду вот поправить одежду это жест манипулятор для того чтобы успокоить свою нервную систему выпрямилась тоже как бы немножечко отстранилась ну и попыталась можно сказать добавить себе ну, как исправить лицо, показать лицо как-то более прилично, да, что ли. Ну, попыталась как-то немножечко надеть маску, да, но э, почему это происходит? Потому что э, ей некомфортно вот про это говорить, да, она пытается избежать этого, и вот это, эти признаки некомфортности, эти признаки стресса мы видим по ее жестикуляции. Сейчас еще один жест будет. Ну, я, в принципе, загоняюсь по всему я могу ночь встать видите пересела что тоже говорит о ее стрессе то есть когда она это рассказывает мы понимаем что это все правда и ее тело подтверждает это ее тело ищет а, способы уйти от этой правды да это правда ее гложит, ее а, напрягает очень сильно и мы это с вами считываем в туалет вот так выйти в темную квартиру где никого нет Почему-то мне приходит мысль, что вот так будет всю жизнь да это конечно страшно вот я когда смотрела это интервью я понял понимала насколько а, тяжело ей тяжело и вот это все прям знаете такое интервью с надрывом а, да это стресс да конечно это стресс и это стресс каждый раз когда она это проговаривает знаете дальше я вам еще кое-что расскажу я просто глубже в эту тему вошла и а, с вами поделюсь тем что я накопала а дальше, следующий фрагмент. На самоизоляции, например, меня поднакрыло вот это одиночество. То есть я поняла, что да, вот ты один в квартире. И если бы нас не выпустили никогда, то ты бы всю жизнь был один в квартире. То есть вот хочется какой-то люди какие-то, по которым бы ты там скучал, стремился быстрее увидеться и все остальное, конечно, хочется. Ну и детей хочется, но вот смотрите облизывание губ то есть она все-таки хочет детей... раньше такого не было. да она очень хочет детей облизывает губы по этой теме мы знаем с вами что облизывание губ это значит ну нам хочется это пощупать нам хочется это попробовать да это вот тактильное ощущение хочется задействовать свои губы дальше меня бросил парень мы расстались и я уехала одна в путешествие по италии Видите, как она пересаживается? К сожалению, мы не видим ее лицо, но мы видим, как она ищет место своим телом, да? То есть вот э, про это ей тоже э, неприятно вспоминать, ей больно об этом вспоминать. Ну, смотрим. И, знаешь, я приезжаю на сантарине в принципе, уже в таком настроении, что, значит, я одна, все там по парам, и там есть... А ты была там? Ну, я была в Греции, на Санторини не было. Ну, у них же фишка, что они запатентовали, типа, самый лучший закат в мире. Да. Обратили внимание на колено? Она поглаживает колено. Если вы еще не смотрели разбор с Губерниевым, я там рассказываю про колено. Кстати, по просмотрам я вижу, что Губерниев к вам не зашел. Но там очень интересный жест про колено. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто смотрел Губерниева, а кто не смотрел, поставьте минус. Я не буду вам ничего говорить плохого, просто я хочу узнать, смотрели вы или нет. Да, но там как раз вот про колено очень четко я рассказываю но в двух словах это вопрос про гордыню то есть получается она рассказывая немного, как сказать она свою гордыню задевает но пытается таким образом ее ну вот колено погладить и ну так восстановить немножечко баланс немножечко попытаться но ну, какой-то реванш взять в своей в своей гордыне да да не до конца, Юля, посмотрела. Ух, Юля. А, да, а, так, вот... А чем <смех> про кремлевский кстати по поводу про кремлевского у меня э, вот будет после нашего эфира я в прямой эфир э, на каком-то канале выхожу а, американский канал вечно забываю э, эту э, э, как ссылочку потом под этим видео сделаю чтобы это если кто-то захочет можете меня посмотреть по поводу вот встречи лукашенко и путина но ну, это так не, небольшое отступление а, так э, э, ей еще нужно себя прорабатывать конечно ей нужно себя прорабатывать но здесь речь о том что вот когда нет сил вот она прям описывает как вообще нет сил даже сходить в туалет это вообще чудовищно и вы знаете это очень часто встречается как раз у людей творческих и как раз у комиков и я вам обязательно сегодня мы об этом еще поговорим давайте следующий фрагмент я тебя люблю, но я с тобой не могу. Ты вот это, ты вот так, ты вот то сказала, ты вот меня не поддерживаешь, ты-ты-ты. И ты остаешься не просто там одна с болью, с чем-то еще, а ты еще себя постоянно грызешь, что это ты виновата. И ты пытаешься вымолить там это прощение, потому что я все сделал по-другому. Вот это мне кажется. Вот смотрите, как она держит руку. Правой рукой она как бы пытается что-то делать, а левая рука эмоции, эмоции ее сдерживают получается, что здесь вот это противоречие да она как бы себе закрывает путь дальше идти надо идти дальше но она как бы себе не позволяет эмоционально да кстати я разобрала ее еще и по нумерологии но это я сделаю в конце для тех кто хочет смотреть только разбор невербалики вы посмотрите а для тех кто хочет и нумерологию я нашла причину того что у нее происходит в жизни я вам это скажу вот видите да рука получается она рукой пытается как бы что-то делать но эмоциональной рукой она держит руку действий правая рука это рука которой мы пишем которой мы действуем а левая рука это наши эмоции получается она перехватывает и не позволяет себе делать какие-то действия Сейчас... очень плохо на мужчина уходя зачем-то говорит женщине, что она сама во всем этом виновата. Видите, я укрупнила этот жест для того, чтобы вам показать. Видите, она как бы наказывает левое Понятно, звук. зачем, потому что он хочет быть хорошим. Но если ты по-настоящему хочешь быть хорошим, нельзя вот так поступать. Я такая вот при всем своем... Э, про кстати спрашивают а если левша то тогда по-другому трактуется имейте в виду что если левша то левая рука у нас про действие но тем не менее вот в данном случае мы видим что она больше жестикулирует правой рукой соответственно я все-таки предполагаю что она правша а, да видите что сейчас вот например она уже не держит руку но все равно продолжает жестикулировать вообще она активной рукой жестикулирует а вот дополнительной рукой держит как бы вот эту жестикуляцию получается что в любом случае это трактуется что она как бы пытается какие-то действия предпринимать но удерживает себя вот какой-то личной стороной левая сторона у нас личная правая действующая социальная про, про, про шаренность во всех этих делах я тоже такая своего рода жертва. То есть меня легко убедить, что я там толстая, тупая. Смотрите, как пинает ногой. Вот меня легко убедить, и ей это подсознательно не нравится. Но она, как бы, ну, она уже говорит, да, говорит то, что ей не нравится. Что-нибудь еще. Видите, как ногой немножечко пинает, вот проговаривает, да, еще рукой немножечко, от... я начинаю вот рукой немножечко как бы отгораживается, да mm. и а, еще пьет воду, что говорит опять таки о высоком уровне стресса. Начинает думать, что все я теперь никому не нужна видите здесь конечно без резкости но тем не менее мы понимаем что пьет воду это опять-таки знак того что она находится в стрессе я э, блин я не хочу ничего на эту тему рассказывать смотрите а вот здесь мы видим отвращение кстати вот по поводу отвращения если вы еще не были на э, бесплатных занятиях там мы про отвращение очень много говорим а, ну сейчас просто для тех кто уже как бы был на этих занятиях я ну и наверняка вы понимаете это отвращение да а, значит здесь мы наблюдаем эмоцию отвращения видите вот, вот. Напр... Прям напряжение собачьего мускула, да? Потому что... Вот еще раз отвращение. С... Но... А теперь пошла шея. Шея у нас про ответственность. Получается, она понимает, что может и не надо этого говорить, потому что ну отвечать за свои слова придется. И вообще, в принципе, это про, про ответственность. Она понимает, что сейчас что-то можно сказать лишнее, поэтому вот так вот смущается. Все неправильно говорить о родителях какие-то личные такие вещи. Ну а здесь чисто по женски перевела этот жест на волосы. Все-таки поняла, что нет, не надо ничего такого говорить, да. Лучше соблюсти св свою, скажем так, свое лицо показать всем подходящее лицо, и, соответственно, она взяла и перевела руки на волосы. Но я отцу сказала, что я добилась чего-то в жизни только потому, что я всю жизнь пыталась тебе доказать, что меня можно любить и мной можно гордиться вот здесь тоже проскальзывает отвращение и я думаю что вот это как раз и пошло от того что она слишком много на себя взвалила она слишком старалась доказать папе что она достойна любви и вот сейчас мы видим этот результат просто она не не смогла рассчитать свои силы ну а как тут сможешь когда у нее а, гонка такая была ну, гонка самой с собой можно сказать поэтому конечно же это довольно сложно вообще ну да не то что довольно сложно это чудовищно когда дети стараются заслужить поощрение родителей вот таким вот образом а ну, что поделать ну, мы, мы стали свидетелями такого признания а дальше следующий фрагмент как мне с тобой заговорить а ты заговорила сама на эту тему в своем концерте а, по поводу депрессии. Я правильно понимаю, что это биполярное расстройство? Ну, <связь> видите, кашель. Пауза, а все это говорит о том, что а, она находится в стрессе, она бы не хотела говорить, и поэтому сейчас подыскивает слова. Для нее эта тема очень острая, очень опасная. И она пытается как-то эту тему, ну, может быть, даже с нее уйти, но уже подошла и никуда не деться. А ты вообще чем-то страдаешь подобным? Очень много вокруг меня людей, друзей и знакомых, кто с таким диагнозом. Но, знаете здесь конечно же небольшая манипуляция с ее стороны чтобы не отвечать прямо на вопрос задает вопрос знаете так шутка что это еврейский способ уходить от ответа да но может быть это еще как-то называется но это опять-таки манипуляция это попытка не отвечать да но все равно тем не менее она ответила она все рассказала подробно и вы знаете меня конечно же затронула как и многих из вас ну, неудивительно вы бы не проголосовали за разбор именно э, юлии если бы вас не тронула она ее история и вы знаете я э, ну, вспомнила что когда-то я разбирала джима керри и у него тоже там депрессия была я решила поинтересоваться а другие комики как они переживают вот я слышала что комики они самые депрессивные люди э, Ну, не не все правда в этом признаются но в основном у кого комиков как раз а, очень сложная судьба и вы знаете да действительно а, вот я даже подборку сделала этих людей робин а, уильямс повесился после долгой депрессии а, дальше Хилл Лори. 10 лет назад Лори был поставлен диагноз клинической депрессии, проявляющейся в унынии, вялости и низкой самооценке. Это вот доктор Хаус, если вы смотрели, а, ну, там он такого довольно эксцентричного а, доктора играет, а, и там он играет, что у него всегда боли, да, боли в ноге, он а, спасается с помощью обезболивающих, но, как оказывается, и в жизни он спасается а, с помощью антидепрессантов. А дальше вот пожалуйста савелий Крамаров, который даже а, с помощью роли второго плана он а, можно сказать можно сказать вытянул весь фильм помните это эту фразу мертвые с косами а, это в неуловимых мстителях он сыграл эту а, небольшую роль но стал известен на весь советский союз а, и с тех пор он очень сильно переживал а, и тяготился ролью комика а, он уехал в америку в надежде на то что в голливуде ему дадут роли а, ну, друг другого плана да, не комической но так и не получил этого в итоге он умер от рака а, дальше джим керри которого я тоже разбирала и была удивлена что насколько много в нем а, вот этих ну, депрессивных вещей да насколько он негативно там много негатива в его жизни насколько он зажат нелюдим и действительно у него что значит джим керри много проблем в том числе депрессия а Бенни хилл если вы помните ну, в 90-х годах было шоу Бенни Хила. кстати плюсик поставьте так а, плюсик поставьте пожалуйста кто помнит шоу бы не хило, а кто не помнит поставьте минус чтобы я видела а, среднюю температуру но я примерно помню по крайней мере это лицо помню так вот у него тоже а, было а, после падения популярности он стал а, употреблять алкоголь и впал в депрессию а, дальше вот еще один человек который снимался во многих комедиях и в общем то я бы никогда не подумала о с одной стороны, что а, у него, а, значит, это Оуэн Уилсон что у него депрессия но тем не менее он очень депрессивно но ну, у него много таких вот негативных вещей и знаете вот когда я присмотрелась к его лицу все-таки я увидела получается у него правое века закрыто здесь вот верхняя века закрыто. вот если вы видите что человек вот получается с одной стороны у него века с внешней стороны закрыта это значит что человек закрылся правая сторона это социальная сторона человек не впускает никого в свое личное пространство в профессии он крайне закрыт если это слева мы видим то а здесь получается ну если бы у него это было слева то он бы в личном смысле ну вот в личное пространство не впускал а здесь в профессии он проявляет себя он очень нелюдим был судя по лицу а, вернее не был а есть что я так оговорочка дурацкая еще исторические личности очень многие страдали депрессией а, у гоголя а как он описывал свою депрессию мною овладела моя обыкновенная периодическая болезнь во время которой я остаюсь почти в недвижимом состоянии в комнате иногда на протяжении двух-трех недель как раз вот то что юлия описывает что у нее нет сил даже встать и пойти в туалет то что она описывает про соседку по палате да она рассказывает как у нее тоже проходила эта болезнь что она не может даже встать у нее нет энергии встать с кровати а, следующий а, Ч, черчилль это вообще поразительно оказывается он тоже страдал депрессией а, я не знаю такой выскочка вообще но да, удивительно что он страдал депрессией а, он говорил я не люблю стоять у борта судна и смотреть вниз одно движение может решить все то есть у него были такие мысли насчет суицида а, ван гог тоже его лучшие картины были написаны во время маниакальных фаз болезни а, актрисы а вот еще мама а, этого а, поттера гарри поттера а, тоже у нее были суицидальные попытки а, представляете она была в депрессии и только вот написание этого романа вывело ее из депрессии а также и из бедности а, а, это принцесса диана тоже страдала этим значит и что она писала я хотела чтобы чарльз обнял меня и сказал что любит ведь все на что он способен это похлопать по спине вот что она говорила и в итоге мы знаем все печальную ее историю и еще один а нет не один еще несколько примеров гвинет пэлтроу э, постродовая депрессия ввела ее в такое состояние вот э, она пишет мне казалось что я словно робот ничего не чувствую не испытываю материнского инстинкта контакта с ребенком даже сейчас глядя на фотографии трехмесячного Мозеса, я совершенно не помню то время представляете какая чудовищная вообще история э, этому подвержены абсолютно все э, ну, вообще особенно люди которые по, по роду своей деятельности э, э, ну как им приходится перевоплощаться им приходится э, иметь как раз такую нестабильную нервную систему чтобы легко перестраиваться чтобы легко играть разные роли до да? чем гениальней актер тем больше он подвержен этому заболеванию э, дальше вот пожалуйста еще один э, э, так э, это бен стиллер по моему да, принимает психотропные препараты чтобы бороться с биполярным расстройством обычно называемым маниакально депрессивным психозом и еще один человек который умер когда впал в депрессию но ну, просто самоубийство совершил это как раз после фильма маска это у нас хит Леджер. значит ну там как он как бы накачался средствами от бессонницы но на самом деле он в тот момент был в жуткой депрессии вот оно это заболевание насколько оно серьезно насколько оно опасно и насколько ему подвержены многие комики которые нас с вами смешат казалось бы но я не ожидала что масштабы этого бедствия настолько огромные да так мне кажется орган депрессивный хотя он об этом не говорил никогда я не знаю насколько он депрессивный но мне теперь вы знаете я теперь смотрю на всех комиков по-другому та же самая вот марина Федункив, помните у нее же тоже там в жизни но она слава богу она это пережила она вообще сама по себе ну немножечко другая она во всем ищет позитив но мы увидели что вот та маска которую мы видим да, нас Сцене. даже не маска а тот образ который несут эти люди на самом деле всего лишь образ да а за этими маск ну вот за этим всем скрыты совершенно другие люди вот это меня поразило и ну вот напишите если вас тоже поразило а, а да вот меня поправляют не маска а фильм про бэтмена да прошу прощения я не помню этот фильм смотрела или нет но читала про то что главный герой вот который вот джокер да правильно спасибо что подсказали как хорошо что вы у меня есть вы все подсказываете я а, ошибаюсь но вы вот как хорошо в прямом эфире вы всегда меня поправляете а, да вот андрей пишет а я в эфире оказывается да андрей вы в эфире поэтому я могу даже читать ваши комментарии но не все к сожалению успеваю прочитывать вы уж простите но самые наверное нужные а там где вы меня поправляете, там, где вы мне что-то подсказываете, я с огромной благодарностью читаю. А значит, следующий фрагмент включаю и, может быть, успею прочитать ваши комментарии. Я почему сейчас так пью таблетки, постоянно хожу раз в неделю к врачу, читаю, занимаюсь, слежу за собой. Кстати, эмоция печали постоянно присутствует на ее лице, я забыла это уточнить, но вы видите, да, что она говорит, во-первых, очень подавленно, челюсть у нее опущена низко, эмоция печали, то есть действительно она говорит правду и здесь в общем то даже когда э, вы мне писали в сообществе да многие писали да что ее разбирать там же все правда да действительно там все правда но нам всегда есть что разбирать вы понимаете физиогномика и профайлинг это такая вещь которая э, даже если не не выявлять ложь но тренироваться всегда надо вот мы с вами и тренируемся Бой избавилась от всех каких-то токсичных вокруг меня ситуаций, потому что я. Вот обратили внимание вот, это, вот этот жест про, э, с артом связанный а кто у меня был на трех бесплатных занятиях где я про рот рассказывала давайте плюс в чатик а кто еще не был давайте минус в чатик И я вам а, тем кто еще не был сейчас ссылочку дам потому что я на следующей неделе планирую проводить эти бесплатные занятия но сейчас в двух словах скажу вот этот жест который мы с вами сейчас пронаблюдали вот обратите внимание как она это делает еще раз посмотрим Видите, она как бы собирает рот, в ми, вот в центр уводит. Это как раз знак того, что она пытается свои аппетиты немножечко поубавить. Она пытается взять себя в руки простым языком, да? но обязательно не хочет говорить, она говорит как раз про то, где ей приходится себя собирать в кучу прям. И она собирает в кучу в первую очередь рот понимаете рот это вообще потрясающая часть лица которую обязательно надо рассматривать это порту вообще можно много чего увидеть потому что в, в районе рта у нас расположено больше всего мышц и рука сама тянется к ко рту когда не нужно чего-то говорить когда мы пытаемся что-то ну, может быть свои аппетиты уменьшить может быть еще что-то но а, об этом я подробно рассказываю сейчас вам дам ссылочку буквально «Ну, не могу еще раз в это попасть» да вот ссылочка я потом еще под видео вы можете найти это там три бесплатных урока. в общем вот три бесплатных урока я начну как раз проводить на следующей неделе здесь вы при подписке получаете инструкцию эффективного общения мою книгу читай лица за 99 рублей электронную если вдруг не придет напишите мне на почту сначала проверьте спам потому что она всегда приходит автоматически но если вдруг не найдете напишите мне и я вам вышлю еще раз а, ну обязательно проверяйте спам потому что я от меня письмо может уйти в спам а, да значит еще кучу подарков но самое главное я при, а, приглашу вас на три бесплатных занятия. это буквально два слова я сказала дальше следующий фрагмент сейчас себя а, убираю в сторону а, да это я там расскажу и про рот и про отвращение и там много много интересных фишек которые мы сегодня я просто не стала их еще раз проговаривать, потому что э, не тратить наше время. Следующий фрагмент. В пятерку депрессии входит э, заболевание, которое делает человек нетрудоспособным. Угу. И скоро обгонят даже. Так, еще раз. В пятерку депрессии входит э, заболевание, которые делает человек нетрудоспособным. Угу. И скоро обгонят даже диабет. Я думаю, мне хочется об этом поговорить. Но я могу сказать, я в концерте сказал, что у меня клиническая депрессия. Потому что для людей это какой-то... А вот теперь смотрите, еще интересный жест. Она носик прикрывает мы помним что ноздри это темперамент через ноздри к нам приходит воздух который как раз является топливом для нашей жизнедеятельности и когда человек прикрывает ноздрю он как бы закрывает свой темперамент он опять ставит себе рамки это немножечко не то что было сортом но это уже про то что может быть не надо это нюхать вообще мы с помощью носа ищем какие-то места где жить с кем мы будем общаться с кем мы будем э, ну, не знаю за кого замуж выходить там жениться это все мы делаем с помощью носа и когда нос э, специально закрывают вот так пальцем это значит что как бы запрещает себе даже представлять это понимаете запрещает себе даже нюхать это да и опять-таки закрывает перекрывает кислород для того чтобы вот эта информация не шла дальше поэтому э, так у нас тут кто-то хочет в черный список по моему вам вам думаю что сейчас в конце эфира внесу а, да видите как ноздри закрываем диагноз и не воспринимают это серьезно а, так понимаете да вот этот жест плюсики поставьте пожалуйста кто понял вот про закрывание темперамента а, значит следующий фрагмент включаю мне не хватает сверх идеи. Вот как бы это смешно не было, но я всегда думаю, что вот в Советском Союзе годы 60-70 ⁇ это мое время. Вот я из тех да. людей, я бы поехала строить бам, понимаешь? Дайте мне эту идею. Да, да? мне вот этого не хватает. Вот посмотрите как она что она делает руками она потрясающий жест вот этот руками сделала мне прям безумно понравился с одной стороны она как бы отгораживает эту проблему она ну, как бы формирует какое-то пространство рядом с собой понимаете и она проиллюстрировала вот это что я хочу что-то создавать но вот что-то большое мощное такое вот чуть-чуть рядом со мной но в то же время отдельно вот, интересно, смотрите еще раз. Дайте мне эту идею. Да, да, мне вот этого не хватает. Видели, да? Шикарно! Так, вот, вот это вот э, такой жест, э, когда человек хочет что-то создавать своими руками, когда ему хочется, знаете, куда-то вкладывать свою энергию, как, когда ему хочется гореть этой идеей, э, знаете, мне напомнила, когда, э, ну, ладно, не буду свои примеры приводить, потому что э, сейчас речь не об этом. Но значит, э, что касается невербалики, здесь мы заканчиваем, и если кто-то хотел уйти после невербалики я благодарю вас за внимание. Сейчас я вам скажу по нумерологии, что я увидела. И, кстати, вот по поводу вот этого момента, да, что она сказала, вот идеи большой, знаете, я, честно говоря, подумала вот для себя, ну, это чисто мои мысли, мое мнение. Можете соглашаться, можете нет. Но нам всем сейчас не хватает какой-то большой идеи. Знаете, в Советском Союзе очень здорово, что был вот такой вот бам, например, куда, ну, вот люди горели. Этим, когда там а, поднимали что-то до да, строили метро когда вот во время сталина да, когда страна а, переходила из аграрной да там в индустриальную страну и вот это вот подъем а, он всеобщий такой всеобщее дело коллективное какое-то дело она очень здорово сплочает людей и добавляет им смысла жизни и вот сейчас она сказала очень важные вещи которые ну, действительно у меня почему-то тоже откликнулись может потому что я из советского союза но ну, вот так вот а, ну, давайте значит а, те тех кто дальше не пойдет благодарю за внимание а сейчас по нумерологии что я увидела вы знаете сразу бросилась мне в глаза вот эта кармическая 14 а жизненный путь жизненный путь это сумма всех чисел которые из которых состоит дата рождения а получается что здесь ну вот это число оно не меняется ни при каких фамилиях она может менять имена фамилии будут меняться вот эти три цифры вот вот это это и это а вот эти две цифры никогда не поменяются а день рождения и жизненный путь то есть это тот жизненный путь с которым ей придется сталкиваться всегда и когда это число у нас идет кармическое знаете чаще всего вот это кармическое число 14 ну, вообще она я сейчас скажу немножечко кромольную вещь которую не все примут может быть полностью но это знаете как объясняется что в прошлой жизни человек переборщил со своей свободой и в этой жизни его этой свободой получается учат часто ну чаще всего когда я вот консультирую чаще всего это проявляется именно как вот хочет например путешествовать вот прям до да одури хочется ему путешествовать но вы знаете то что-то что происходит с документами нельзя либо у него не хватает на это денег тоже не получается путешествовать. То есть, получается, свободы у него как таковой нет. Либо его что-то держит вот на этом месте, да, еще что-то там, не знаю, маленькие дети, еще. Ну, то есть, не получается у него э, осуществлять вот эту вот свободу свою, настоящую свободу. А что мы видим здесь? Мы видим проявление а вот этого же кармического числа, но по-другому. Понимаете, у нее все хорошо с документами. У нее есть возможность путешествовать. У нее есть как бы все да все возможности но она описывала случай когда она поехала отдыхать до да, после расставания с молодым человеком а это путешествие оказалось не в радость а это тоже вот кстати я этого не говорила никогда на консультациях но вы знаете это тоже может быть проявлением как раз вот этой кармической а, 14 да? получается все равно проблема со свободой свобода вроде есть но она не приносит радости вот такая вот глупая может быть история но а, к сожалению ей вот пока она не примет вот того что а, что же мы видим по другим показателям по другим показателям мы видим что она тянется к людям очень общительным организаторам, которые умеют разговаривать с коллективами да и она сама является этим же человеком то есть она на себе можно сказать зациклена не то что зациклена она ей самой себя хватает понимаете самодостаточность мы видим что человек очень самодостаточен экспрессия это набор инструментов с которым человек взаимодействует с этим миром для того чтобы получать свои конфетки получается что у нее есть вот этот набор инструментов который она ищет в людях который она бы искала может быть в партнере но она сама для себя хороший партнер это первое второе день рождения единичка это значит что человек очень самостоятельный просто даудури самостоятельный и здесь тоже вот это число тоже не меняется получается самодостаточность самостоятельность а человек нацеленный на социум девяточка это социум альтруизм это как раз вот то что мы видим то что она выступает это человек работающий но ну, взаимодействующий с людьми до да, социумом который может быть где-то ну как сказать он ну это число может быть военных может быть там не знаю полицейских но ну, человек который нормально взаимодействует с социумом мы видим самодостаточного человека и вот здесь вот жизненный путь пятерка то есть получается что при любых обстоятельствах вот есть у нее свобода она и не в радость предположим она выходит замуж и лишается этой свободы ее муж наверняка будет ее сдерживать запрещать ей путешествовать может быть ее отношения такими и были почему она и сорвалась вот сразу путешествовать то есть получается что в любом случае будет удар по ее свободе здесь путь конечно же ну есть если если бы она пришла на консультацию я бы ей посоветовала смирение ну вот смириться с этой ситуацией и пытаться находить позитив даже в этом потому что ну, у, у всех у нас есть какие-то жизненные э, задачи да и вот эта задача ее прийти к тому что все хорошо несмотря на то что в каких-то моментах ей может быть и не везет да но все равно в целом все очень и очень хорошо и партнер ей как таковой в общем-то и не нужен вот что я увидела по нумерологии вот такие бывают тоже истории а, да значит а, знать, а, ну что а я прошу от вас а обратной связи по 10-бальной системе насколько вам понравился наш сегодняшний эфир посмотрите мы уложились в 40 минут я вам дала сразу столько материала я прям горжусь собой а, да по 10 системе поблагодарите а, меня за этот эфир а, да если а, да, не забывайте поставить лайк если вдруг вы еще не подписаны подписывайтесь и обязательно ставьте колокольчик потому что оповещение чтобы приходить о наших эфирах я по поводу следующих стримов обязательно буду спрашивать у вас ну за исключением тех которые будут вне планово. например сейчас меня прям подбивает встречу путина и лукашенко осветить но если интересно пишите в комментариях я под видео тоже помещу ссылочку на тот прямой эфир в который я сейчас через 20 вот в 21 20 выйду посмотрите там очень интересная встреча да спасибо вам за внимание я прям вообще я так рада что вы у меня есть вы такие классные вы мне помогаете проводить эфиры и я даже знаете формат не прямого эфира даже не рассматриваю потому что настолько классно настолько слаженно мы с вами сейчас работаем я где-то что-то забываю вы мне в комментариях пишите я прошу вас дальше также активно меня поддерживать а, да, сегодня еще один эфир нет я не здесь не на канале а я сейчас буду по телевизору вот который канал вечно забываю название а, я, я дам ссылочку под видео а, это американский канал но правда они у нас офис в москве есть но они больше на на, на эту на заграничную публику ориентированы а, да это от наработка умеренности в этой жизни правильно вот умеренности а получается что а, свобода есть а, а видите не в радость а, б, не было бы свободы тоже приносила бы такие негативные мысли поэтому все сводится к тому чтобы ну умеренность до да, умеренность воспитывать а, да все спасибо вам большое за внимание